На телеканале УТР Новости в студии Анатегусова Добрый вечер. В Украине отмечают День таможенной службы с профессиональным праздником украинских таможенников, поздравил президент. Виктор Янукович отметил, что таможня должна стать эффективным инструментом государственной политики и стимулирования экономики и отечественного товаропроизводителя. Глава государства убежден, что новый таможенный кодекс станет действенным инструментом реализации государственной политики в этом направлении. Кроме того, президент поблагодарил работников службы за квалифицированную работу на Евро 2012. Слова подяки слова искренней благодарности и уважения адресуют таможенникам, которые во время проведения в Украине Евро-2012 демонстрируют свой высокий профессионализм, воспитанность и гостеприимство, ответственность и знание дела. Своим кропотливым ежедневным трудом они укрепляют уважение к Украине в мире. Также глава государства встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Стороны обсудили проведение в Украине Евро-2012. Гость высоко оценил подготовку Украины к проведению турнира. Также на встрече рассмотрели вопрос развития Украины в контексте мирового экономического кризиса. Шла речь и о развитии отношений между двумя странами и о реформах, которые проводятся в Украине. Тем временем президентские инициативы реализуются во всех регионах Украины. Так, например, Харьковская область получила дополнительно более 6 миллионов евро от государства на утешевление стоимости ипотечных кредитов на покупку жилья. Квартира в разных районах города и области по три процента годовых. Удешевление стоимости ипотечных кредитов по социальной инициативе президента, говорят эксперты, даст людям получить реальную возможность собственные квартирные метры. Государство поддержало как и застройщиков, так и заемщиков. На реализацию жилищной программы область получила 6 миллионов евро. Если начнет работать строительство, если закрутятся все краны в городе Харькове и в области, поверьте мне, это такой рывок будет, и вы на себе это все ощутите. Кредит заемщику дается в гривнах на 15 лет, при этом процентная ставка банковского кредита 16% годовых, из которых 13% обязуется компенсировать государство. Итого клиент платит 3% годовых. Если предположить сегодня, что клиент приобретает квартиру 40 квадратных метров, при первоначальном взносе 25%, размер кредита составит порядка 160 тысяч гривен. Первый взнос, который должен заплатить заемщик, это 25% от стоимости квартиры. Один из застройщиков уже в этом году предлагает будущим владельцам 600 готовых квартир. Взять кредит на квартиру, говорят чиновники, могут не только молодые люди. Программа рассчитана на всех, кто согласится с условиями, предложенными государством. Что касается расчетной стоимости жилья, то она определяется с учетом места нахождения заемщика на учете граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий в размере. 5 тысяч гривен за один квадратный метр для города Харькова, 4 тысяч гривен за квадратный метр для других населенных пунктов области. Главное в президентской программе уверяют власти и застройщики, это гарантия, ведь жилье предлагают такое, в котором можно сразу заселиться и жить. Ирина Тищенко, Новости УТР. Португалия против Испании, Германия против Италии. Полуфиналисты Евро-2012 определены. До окончания турнира осталось всего три матча. 27 и 28 июня станет ясно, какие команды выйдут на поле НСК Олимпийского 1 июля на финальную встречу в рамках 14 чемпионата Европы по футболу. Тем временем Евро-2012 бьет рекорды. По итогам групповой стадии и четверть финала арены турнира посетили почти 1 миллион 300 тысяч болельщиков, а фанзоны пяти около 5,5 миллионов людей. По статистике, УЕФА – это наибольшее количество зрителей в истории Евро чемпионата. В период турнира украинские границы пересекли 4 миллиона человек, сообщают в государственной таможенной службе. Из них 900 тысяч – футбольные болельщики. Украинские фан-зоны тоже бьют рекорды на площадках аншлаги. За две недели турнира донецкие развлекательные зоны насчитали 350 тысяч посетителей, а львовские – более 400 тысяч. Но самое посещаемое, бесспорно, киевская. Во время матча Украина-Франция территория болельщиков собрала 140 тысяч гостей. А в общей сложности там побывало более миллиона фанатов. Поэтому площадку было решено расширить. Теперь она может принимать на 20 тысяч болельщиков больше. На мой взгляд, очень серьезную роль сыграло то, что Фанзона в центре. Она очень близко к стадиону. Она в самом сердце столицы. И это, по-моему, сыграло ключевую роль с точки зрения ее наполнения болельщиками. Я хочу сказать спасибо городу за проделанную работу за последние три недели. Чемпионат Европы – это не только футбольные матчи. Здесь как будто происходит какой-то большой фестиваль. Выпущена финальная, восьмая марка, посвященная нынешнему чемпионату Европы по футболу. Почтовый блок «Украина» приветствует Евро-2012. Спецпогашение состоялось при участии вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Бориса Колесникова и заместителя председателя Киевской администрации Анатолия Голубченко. Кроме того, на погашении присутствовали и представители Книги рекордов Гиннеса. Они зафиксировали новый рекорд. На Софийской площади дети разложили самую большую марку в мире. Размер рекордсменки – 208 квадратных метров. Напомним, 11 мая в Киеве официальную марку Кубка Европы по футболу. На почтовом блоке изображен знаменитый Кубок Анри Делане. Трофей Трофеи впервые вручили на первом чемпионате Европы в 1960 году. А 8 июня состоялось специальное погашение марок, посвященных Евро-2012. Это небольшой штрих их успешное проведение. штришок такой успешное проведение чемпионата. Буквально неделя осталось два матча. Но главных в Украине. Так что я всем искренне благодарен. В Киевском экстрим-парке состоялся фестиваль альтернативных видов спорта – фри-геймс. Таким образом, там отметились День молодежи. Аматоры и профессионалы катались на водных лыжах, занимались пенным сноубордом и прыгали на батуте. Организаторы уверены, подобного праздника Восточная Европа еще не видела. Учащенное сердцебиение, страсть и высокий уровень адреналина в крови. Именно так проходит праздник в экстрим-парке. Он называется Free Games и считается самым большим фестивалем альтернативных видов спорта Восточной Европы. Free Games в переводе с английского – «вольные игры». Каждый участник может бесплатно прокатиться на квадроциклах, попрыгать на батуте, посоревноваться в перетягивании каната, а также поиграть в мини-футбол. Этот парк позволяет заниматься видами спорта для любой социальной, для любой возрастной группы и для любой уровня физической подготовленности. А что это? Да. И здесь понятно, что такое объединение условий приводит к тому, что здесь получается шикарный семейный отдых. Фестиваль посетил и киевский председатель Киевской городской администрации Александр Попов. Говорит, что вообще экстрем не любит, но не равнодушен к водным лыжам. На лыжах бы очень я... бы хотелось покататься на водных лыжах я занимаюсь горными лыжами мне это очень нравится а водными как-то пока не приходилось также показать класс пришли и победители одного из украинских талант шоу команда Воркаут. остались довольны турниками правда говорят что на таких перекладинах можно исполнить только 70 процентов элементов существующих в этом спорте остальные 30% там довольно специфические есть там например очень высокая высота турника, то есть есть некоторые элементы, которые нужно сразу фиксироваться, стоя на земле, а здесь нужно сначала подпрыгнуть. То есть, мне, например, было довольно тяжело зафиксироваться на два пальца, потому что я обычно делаю на турнике, который высотой, ну, на, на, на, подъезд, на поднятую руку. Около площадок дежурят медики, готовы броситься на помощь в любую минуту. киснели есть кислородные баллоны, кардиограф, дефибриллятор, ящик со специальными растворами для внутривенных капельниц. Бригада полностью укомплектована. Вот кто не требует помощи, так это паркуристы. Здесь собрались профи, а вот площадка для них скорее более показательная, чем профессиональная. Евгений, который уже три года профессионально занимается паркуром, демонстрирует свой коронный номер. Это называется генер. Делайте заднее сад, только отталкивайтесь вперед. Ну и таким поводом вылетающий берег. Это ну, для преодолевания препятствий не обязательно. Это больше я показывал. Много в стороне, но не менее зрелищно, происходит и рыцарский турнир. Участники, одеты в 15-килограммовое снаряжение с копьями в руках. Помощи всего этого и необходимо победить противника. В битве проигрывает Илья. Ему еще не хватает опыта. Сейчас я себя чувствую вроде бы как нормально, не сильно уставшим. Боев было не так много. И в принципе они были ну, не настолько тяжелые. Просто было оружие, как бы в данный момент для меня непривычное. Плюс, выхожу после довольно длительного перерыва, там где-то года два или полтора вообще. При Геймс это только начало обещают организаторы фестиваля. На протяжении двух месяцев в разных городах Украины пройдут состязания по разным видам спорта. А после судейской коллегии выберут лучших из лучших, которые будут бороться в решающей игре в Киеве. Ирина Тищенко, Сергей Левтер, Александр Ковалевский, новости УТР. На этом у меня все. Хорошего вечера и до встречи на телеканале УТР.